Сейчас мы сядем на станцию Комсомольская всякой Мелевина, чтобы посмотреть, как там обстоят дела с пассажиропотоком и, и насколько хорошо с ним справляются ручи. Бурбок сейчас очень бешеный, где-то около 40 секунд, хотя минимально 90, хотя он так и есть, но для пассажиров это 40 секунд. Ожидаем а выключить. Следующая станция Mira. The next is Prospect Mira. Проезд метро и на МЦК возможен только в маске и перчатках. Номерной. Русич и Москва. И вот такая вот заполняемость была на охотном ряду. Как вы можете заметить, русь еще не справляется с пассажиропотоком с окончательной линии из-за малого количества дверей. Тем самым ухудшается пропускная способность, и люди не успевают даже не то чтобы выйти из вагона, а даже в него войти с другой стороны. Из того, что другие из него только выходят. У наметных нет такой проблемы, но им не хватает одного вагона. А у Москвы вообще никаких проблем нет с пропускной способностью: 4 двери восемь 8 вагонов. Все. Дальше смотрите за жиропотоком» на станции библиотека имени Ленина. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии для алгоритмов ютуба, а также 90% моих зрителей смотрят мой канал без подписки. И если вы новенький, то подпишитесь пожалуйста, это очень помогает развивать мой канал. Моя цель набрать тысячу подписчиков до начала лета. Всем пока!